2 ноября 2016 года, сборка подсолнуха по биогумусу Косит у нас 4 компайна Очень сильный ветер Итак, дамы и господа, сегодняшнее видео, это видео о урожае 2016 года по подсолнуху Значит, результат есть, результат хороший. Значит, Учитывая то, что ни единого ударения было от самого посева, результат составил с круга 13,5. Нет, без биоумуса по кругу получается 10,5. Результат есть, да, он небольшой, но во всяком случае 30% прироста биоумуса показал, чем я очень сильно рад доволен. Кто скептики не верят, могут проверить это город Орехов, фирма Агротех, сельхозфирма. Пожалуйста, обращайтесь, звоните, проверяйте. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.